Ух, красота-то какая, лепота. Лепота. Мы их немедленно расстрелять И широко оповестить об этом населении Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучший эфир на длинных волнах Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали Так что постарайся Вывели из строя глушилку Расстреляли охрану Уничтожили патруль едва И убрали из Москвы Ах. Тут и трибунал не нужен, дороги домой нам нет, а раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы, слышала про невидимых наблюдателей. Мы не сеем, мы не пашем, все валяем, дурака, с колокой юбкой машем, разгоняем облака, худар-да-ха, разгоняем облака, умдар-да-ху, даром да разгоняем облака.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 Уйди отсюда! Фу, сука, меня отрахать решил, я тебе сейчас дам. Чё это? Не смотри вверх. В смысле? В смысле не смотреть вверх? <соцентричь> <соцентричь> Твою мать, хули таким долбовым вырос? А -а -а -а, Себись! <соцентричь> Ладно, сука, <че соцентричь> тебе надо от меня? Уйди <соцентричь> уже отсюда, мразь! Побороться со мной решил? Давай, по-мужски! Я тебе пиздячий собакам на траха не дам! Там я оставаюсь я в своих картинах, чтоб тебе Хер во рту нарисовал! Мразь! А, точно! Гори в аду, плюшевая нечисть! Ссебался в мультике уже, гнида! Жить в метро Никогда не легко Вместо денег пули Вместо женщин гули У! Снаружи твари И всюду аномалии На миссии разряд Аномалии попал туда Прорывается слеза Мля, сука, на Мокнет щетина На душе паника боже, как зудит очко Твоё мать-цена! Открепь гон, нам пища! Ёба не было, как так-то? Стой, стой! Миша! Грбный! Грябный! Хомяк ты взорванный! Блядь, что я ничего не сделал! Тут я чуть не обосрался, но не обосрался.